66,5 секунды Итого 66 на стороной линии на не дистанции в первом заезде Запомнить 66,5 секунды в первом заезде А у нас на стартовой решетке Сергей Лизунов, красный Сергей Гаркин, синий Роман Каширин, белый Алексей Харченко, желтый Thank <laughs> you. Потрясающие победу во втором соезде одержал Сергей Таркет Мигова!